Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, у нас очередная посылка с магазина Computer Universe, давно что-то их не было на канале, а вот, сейчас откроем, тут по большинству вещи не мои, скажем так, то есть все это бралось под заказ, а, почти готовый компьютер, а вот, за исключением некоторых вещей, наверное. И, соответственно, здесь у нас находится также одна вещица, которую я заказал именно себе. Она достаточно интересная, и я думаю, что на нее будет обзор, и много кому она понравится. Давайте сейчас откроем все это добро и посмотрим, что же у нас внутри. Посылка доехала очень быстро, то есть порядка, по-моему, 10 дней, не более а вот с этим повезло. Сверху, как и обычно, очень много упаковочной бумаги. Ну, оно, наверное, хорошо. Давайте смотреть, что внутри. Начнем, наверное, с вещей, которые принадлежат мне. То есть, заказывали под заказ, скажем так, делали. Первая, это вот такая вот память, я думаю, все вы ее узнаете, часто вы ее видели в моих видео, это Aegis. Почему Aegis? Потому что это память со скидкой очень хорошая, то есть на 3000 МГц она неплохо, скажем так, взаимодействует с Ryzen, то есть возникает минимум проблем с совместимостью с материнскими платами. Неплохая память, хотя вот сейчас недавно буквально услышал, что в нее стали ставить другие чипы памяти. Ну, не знаю, как с этой. То есть, точной информации у меня, к сожалению, нету. Также здесь SSD-накопитель на 120 гигабайт от Кинстона. Это A400, самый дешевый, наверное, который только можно было взять. Собственно, в этом суть покупки и была. То есть, взять дешевый накопитель, один брался человеку под... ну, для подарка, скажем так, он его хочет использовать. Но ну, а второй на 240 поставить себе уже под, там, систему, может, какие-то немножко игр. Вот, что-то вот такое. Так, давайте смотреть, что далее. В качестве процессора здесь идет AMD-шный Ryzen 1700. Почему не 2700, объясню, потому что 1700 был очень по низкой цене, то есть, по-моему, меньше даже 13 тысяч. Вот. Поэтому выбор по факту стоял у человека между купить там 2600 или, скажем так, вот этот вот 1700 и, соответственно, 8-ядерник все-таки лучше, чем, соответственно, Zen+. То есть это, ну, скажем так, очевидно, что 8-ядер в любом случае будут лучше 6-ядер, даже там с учетом того, что в Zen+, применили какие-то новые подходы, да, чуть выше частота и так далее. Вот, то есть, как по мне, правильный выбор, но человек на самом деле выбирал без меня, я лишь ему делал заказ, соответственно, все это уже его добро и вся ответственность на нем. Также здесь Seagate Барракуда, ну, обычный жесткий диск, я думаю, что он хорошо доехал, тут чувствуется то ли пупырышка, то ли что-то мягкое, ну, думаю, что не успели его повредить, во всяком случае, я на это очень сильно надеюсь. Так, давайте смотреть далее. Далее у нас здесь блок питания, 620 Вт, Sonic. Я думаю, что объяснять, почему мы заказываем с Computer Universe Sonic не нужно, потому что ну, действительно блоки качественные, и там они стоят не как у нас, то есть там они стоят адекватные э, деньги, как у нас там 10-12 тысяч за блок вот, в России чаще всего можно найти только, скажем так, самые дорогие модели, там, платиновый сертификат, который нахрен никому не нужен, 800 или там 1000 ватт, то есть найти обычную 600-ку, дешевую там за 4-5 тысяч, очень-очень сложно в России, вот, но зато это реально сделать в магазине компьютер Universe. Так, давайте смотреть, что здесь еще есть. Следующая вещь это вот такая вот материнская плата на чипсете X370 под процессор. То есть, соответственно, есть возможность разгона. Плата не из дорогих. Вот это MSI Gaming Plus. Я бы не сказал, что тут есть какие-то сверхнавороты. То есть, обычная материнская плата для разгона небольшого 1700 процессора. Ее будет достаточно, я думаю вот есть соответственно охлаждение на цепях, есть все необходимое, ну собственно, что еще надо. вот, кстати, подходит в цвет плашек оперативной памяти. Об этом я подумал только сейчас. Но опять-таки выбор был за заказчиком, то есть по факту можно сказать, что все подбирал он. Вот, соответственно, смотрим дальше, что тут еще есть. Осталась последняя вещь, не моя. Это, конечно же, видеокарточка. Куда же без нее? Корпуса нету, потому что, как вы понимаете, ну, адекватно лучше заказывать корпуса здесь. Ну, точнее, не заказывать, а покупать. Тем более, если у вас нету каких-то, скажем так, сильных предпочтений по корпусу. Есть, конечно, корпуса, которые в нашем городе хрен найдешь, и ждать его будешь еще дольше. Но, видимо, мой заказчик, в принципе, определился с выбором. Так, а здесь вот такая вот 1060 на 6 гигабайт. Вот, как вы видите, политовская. Это у нас JetStream. То есть, в принципе, неплохое охлаждение, неплохая видеокарточка за свои деньги. Я, в принципе, к JetStream очень хорошо отношусь, потому что охлаждение у них действительно отличное. То есть, я могу сказать, что это, ну, одна из лучших карт по охладу. Вот. Ну и, конечно же, есть тут еще одна маленькая вещица. Сейчас я ее вам покажу. Надо только немножко, скажем так, прибраться. Вот, собственно, и прибрались, и осталась вот такая вот вещица. Это у нас Avermedia. Avermedia uh, uh, Gaming Portable 2+, как вы видите, написано. Была версия 2, теперь есть версия 2+. Uh, суть ее заключается в том, что она пишет в 4К. Если кто-то не знает, это плата видеозахвата, то есть, когда вам надо поснимать игрушки, чтобы у вас не просаживать FPS на самой видеокарте, вы можете использовать, скажем так, плату видеозахвата. Ну и также стримить через нее там можно как с компьютера, так и с приставки какой-то. То есть, в принципе, вещь очень интересная. И недавно она появилась в Computer Universe, хотя по факту она появилась очень даже давно, но ну, вот в ассортименте магазина относительно недавно все и хотел купить себе и вот наконец это случилось а вот и будем конечно же пробовать тестить под нее собираюсь заказать 4k монитор но опять-таки друзья только для вас только для тестов по факту он и особо так и, и не нужен а вот вот такой вот комплектик сегодня получился как по мне так очень даже достойный то есть в принципе все что нужно все что хочешь тут есть а вот такой вот компьютер за сравнительно небольшие деньги. Друзья, поскольку завтра часть железок отдавать заказчику, я решил их осмотреть, что они действительно доехали а, в нормальном состоянии. Первый посмотрим материнскую плату. Здесь у нас, ну я уже скрывал пакет, просто пришлось перезаписать видео. А здесь у нас на самом деле все в порядке, я уже ее осмотрел. То есть, повреждений физических нету, ну, соответственно, уже только подключать и смотреть, все ли нормально, то есть, рабочая она или нет. Но, думаю, что все здесь, в принципе, отлично, то есть, навряд ли есть какие-то проблемы. Вот, также нам надо осмотреть видеокарту, потому что также неизвестно, то есть, насколько она доехала нормально, не положили ли туда кирпич, вот, чтобы завтра с утра... Заказчик на меня не орал, а я не орал на почту России. Вот. Давайте сейчас посмотрим видеокарточку, что она тоже в порядке. Так, имеет Jetstream не самую интересную, не самую удобную коробочку. Вот, но что поделать. Сама карта-то хорошая, вот коробку ей придумали. Просто, как по мне, ужасную. И причем еще и вытащить сложно. Что за такое? Так, вот так вот это дело все выглядит. Давайте смотреть. Сверху поролончик. Внутри сама карта. Ну, карта также запечатана. Я не думаю, что с ней что-то случилось во время транспортировки. Вот физически тоже никаких серьезных косяков я здесь не вижу. Ну, соответственно, надо подключать и уже более детально, более подробно на нее смотреть в включенном компьютере. Так, и давайте посмотрим напоследок Авермедиа, потому что мне самому интересно, каких она размеров, как она выглядит. Очень интересная вещица, на мой взгляд. Вот, и тоже хотелось бы на нее взглянуть. оставим и скрываем упаковочку ох залепили как обычно соответственно 4 к она поддерживает это является наверное самым основным плюсом вот маленькая удобная быстрая в настройке как говорят вот но убедимся так это или нет уже когда подключим вот. для нее, соответственно, надо будет хорошую видеокарточку, чтобы было, что записывать действительно было интересный какой-то тест, и, конечно же, 4К монитор, чтобы, соответственно, делать хорошие тесты для вас не только Full HD. Вот такая вот прелесть, друзья. То есть как по мне так действительно красиво выглядит, можно поставить на стол и это будет смотреться просто отлично. Вот такая вот вещица. Вот, собственно, наверное, и все. А вот. А хотелось бы сказать, что в принципе, как вы помните, недавно у меня был казус посылкой, что она не дошла до меня. Вот, ну, здесь все есть, все в порядке, коробка не была побита. Дошло все быстро, то есть проблем никаких не возникло. Поэтому есть, конечно, единичные случаи совсем плохие. А вот с тем случаем мы еще разбираемся с магазином, пока он ничего не ответил. А вот, но я думаю, что в большинстве посылки все-таки доходят. И доходят в хорошем состоянии. Поэтому заказывайте и, соответственно, не бойтесь. Ссылка на магазин и код на 5 евро скидки будут в описании. Весь список товаров найдете под описанием к видео. Вот все, что хотелось бы, наверное, вам сегодня сказать. Всем еще раз спасибо, друзья. Жмите лайки, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, на нашу группу ВКонтакте. И всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!